всем привет друзья с вами мы сегодня рассмотрим моделирование вот такой вот мягкие мебели это у нас модель Хенмата. размеры следующие значит у нас высота 85 сантиметров ширина 163 а глубина 90 сантиметров мы э, начнем полностью с нуля в э, Marvelous Designer. А, делаем только модели. А, так как render, э, с рендерингом уйдет э, уйма времени. Вот поэтому пока что делаем только моделинг. Вот. Именно эта модель у нас собрала очень большое количество голосов на нашем канале. А, мы, как бы, делаем опросы вот поэтому. А, модель недели. 68% собрала собрал вот эта модель вот поэтому мы с нее и начнем для этого мы уточнили вот размеры и сейчас уже в Marvelous их будем подчеркивать. итак у нас есть высота и глубина 90 сантиметров. Окей. Так как вы видите, у нас получился вот такой вот прямоугольник. Нам нужен, нам нужно вот повторить именно эту фигуру. Было бы классно иметь вот оригинал вот этой модели, но его, как видите, нету. Поэтому будем стараться на глаз. У нас, как видите, здесь есть примерная вот толщина там 30, 30 или 35 сантиметров. А сидячее место, как правило, должно быть 60 сантиметров. Вот из исходя из этого, мы а, сейчас разделим вот этот а, прямоугольник на несколько вот частей. Для этого мы должны а, а, натертеть вот, Internal Polygon Line. И вот, если мы нажимаем примерно вот здесь, вот точку, точку, и вот прям отпустимся, и здесь тоже вот как-то закончим. Вот теперь у нас есть некая вот фигура, с помощью которой мы можем управлять. И вот, здесь есть примерная вот длина, высота данного объекта, и мы... С помощью этих вот параметров как бы разрулим ситуацию. У нас а, с нижней стороны тоже как бы оставим 30 сантиметров. Вот. Нет. Это у нас получилось 25. 28. А, давайте не будем делать на глаз, а вот. фигура примерно вот такая примерно вот. и вот мы должны как бы разделить удалить вот ненужную нам часть как это делается вообще для этого мы выбираем вот именно всю эту плоскость то есть этот внутреннюю линию которую мы с вами начертили нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем вот здесь кат так как мы сделали кат, у нас получился вот а, два объекта. Получилось два объекта. Вот, а, на глаз я его еще немного а, наверх подниму, чтобы было как бы удобнее сидеть на нем. И изменю вот тип ткани на Trimful Grain Laser. Это самая плотная ткань в боролосе из всех которых вы можете там посмотреть. пресс ткани самый необходимый для первого слоя в моделировании. Вот, как вы смогли заметить, здесь есть вот скругление. Вот, во всех углах. Здесь вот большое скругление, а верхнее и вот. Здесь тоже очень большое скругление, вот. А в углах есть некая маленькая все мы можем сделать прямо сейчас но это нам создать небольшие проблемы вот поэтому мы их оставим на потом я сейчас должен как бы узнать вот размер данного участка чтобы узнать все размеры тканей мы можем нажать shift z и у нас вот это показывается все размеры. Ну, до 40, до 40 отпустим, отпустим, то есть здесь тоже, верхнюю часть тоже немного уменьшу, вот у нас примерно 53 сантиметра сидеть и место, 40 сантиметров а, высота у нас получается до да, сидеть и места, и вот спинка у нас получается 50 сантиметров, 52 сантиметра. Вот, исходя из этих размеров, мы сейчас э, боковую часть начнем. 40. Нет, это 65, а вот это вот у нас тут 40. Окей, нам нужна единица данного объекта. Вот, у нас есть вот следующий размер, 53 сантиметра. Для этого мы копируем данную ткань вверх и э, увеличим его в размере на 14 или 13 сантиметров. Ну, давайте 13 сделаем. Можно было вести 13 ну ладно. Вот. А теперь у нас есть еще один объект, который вот спинка и еще один объект, который верхняя часть спинки. Умесим его. У нас это получается 25 сантиметров. Эту часть я копирую. И как бы заднюю часть мы сделаем именно из этого. Нам нужно 90 сантиметров по высоте. И вроде все. Вот. А теперь нам нужно копировать вот эту часть на другую сторону. Ну, вот сюда поставлю его, это у нас где-то вот здесь получится. Вот. Мы, как вы, если вы уже посмотрели наши уроки, то вы уже знаете, что такое нормально и, и что нужно сделать, чтобы они смотрели наружу. Вот, теперь начинаем все это дело сювать. Я заметил, что мы забыли нижнюю часть. его вот сейчас сделаем, а потом зачем? Вроде все здесь сшили. От этого вы копирую. Видите, у нас вот получилась вот, примерная фигура нашего объекта. Но вот скругление в углах все-таки мы не сделали. Вот теперь именно тот момент, как, когда нужно это а, применить. Для этого мы должны вот на углах нажать вот, а, выбрать вот этот инструмент на углах, нажать вот эту кнопку, правую кнопку мыши и вот а, зажимать вот эту функцию. Теперь у нас по краям, тройка по-моему хватит, 3 по каждой части сделаем, вот. а в центральной части сделаем больше, там до 10, чтобы повторить именно ту э, фигуру. А здесь 3, здесь 5, здесь тоже 5. Вот. Так как мы не сделали объект симметричным, из-за этого нам теперь придется это тоже а, как бы вручную поделывать. Это не, не, не очень большая проблема. Здесь тоже сделаем тройку здесь теперь начинаем симуляцию и смотрим как это у нас получается вообще вот смотрите чтобы ткань вовнутрь не уходила нам нужно его немного вдувать так как ткань очень плотная мы здесь поставим значение побольше 5 или 10 там смотрим на результат вот. Нужный момент э, останавливаем. Смотрим, что пятерка очень э, большой, большое значение. Ну, давайте э, с двух начнем. Это тоже как бы не, не особо помогает. Немного финиш назад. Либо единицу. Смотрим, сверим с оригиналом. Задняя часть тоже здесь не особо видно, Но вот боковые части примерно вот такие. Вот центральная часть, чтобы вышла намного наружу. Все это дело заморозим с помощью клавиши Ctrl-K. А вот эту центральную часть отморозим. И сделаем, э, этот, как его значение 2 на прессер. Если ткань не особо э, как по вдувается, то здесь мы можем увеличить вот, цифры 101, 102 там. Поставить. Эту часть мы разморозим, то есть самородим, эту разморозим, увеличим его немного. То есть сделаем побольше значения. Это все-таки первый этот, как его. Первая часть этого моделинга. Вот. Поэтому сейчас точно-точно у нас не получится его копировать. Из-за того, что это будет служить нам аватаром. Вот. Теперь смотрите, что сделаем. Мы это все дело вместе соберем. Чтобы это собрать вместе, мы можем вот брать следующие вот э, углы и здесь нажать вот э, мерч, чтобы вот, э, наши углы получились вот мягкие, здесь тоже мерч сделаем, А часть тоже удалим. Где пока вот так хватит из-за того что это у нас служит аватаром Эту часть мы разморозим чтоб немного вылезала э -э -э, Ну, вроде все а, чтобы сделать этот объект аватаром мы этот объект должны экспортировать экспортируем а, в виде объект selected вот это у нас получается so far one, а, сделаем single object unveiled thin Select All Patterns, ну так как у нас кроме этого ничего нету. Вот. Импортируем объект. Uh, Sof1 как аватар. Окей. Что посмотреть? Нажимаем Shift Это у нас вот. Аватар получился вот такой. Вот теперь uh, все это дело удалим. То есть, э, этот, как его Pressure удалим, берем, здесь создадим новую ткань, эта ткань у нас будет Wool, либо типа этого, сделаем вот э, тот цвет, который нам нравится, Он пускай будет зеленый, а здесь на кустом выберем Wool, и все, э, все это дело применим, все вот ткани выберем, разморозим их и Начинаем симуляцию. Вул намного мягче но все-таки э, жесткая ткань. Одной из самых жестких тканей. вот э, Если вы хотите вот, скрыть э, и вот, подвинуть немного аватар, то можете нажать CW. Вот, мы его немного все вверх поставим, чтобы было. Вот, я здесь э, линию проведу, это для того, чтобы я смог э, это место как бы запинить, чтобы в дальнейшем она как бы не особо куда-то хотела ускользнуть. Я сейчас хочу здесь немного добавить э, Pressure. Вот. Чтобы оно вот так вверх не ушло, я его запинил. Ну, пускай здесь тоже немного увеличу. 105. Не, 105 слишком много. На, 103. Здесь тоже 103. 102 101 ну вроде вот так вот боковые части тоже немного увеличим что получилось вкладки мы должны как бы их тоже увеличить в размере. Давайте это эту часть тоже соединим вместе. Для этого мы должны знать вот именно. Вот. А, вот, мы должны вот как-то вот так замерзить все у нас получился ну вот э, при мерде у нас э, шло вот этот, как его наше запьяненное место вот э, чтобы не, не было проблем мы его тоже сейчас вернем и э, всегда смотрите и удаляйте э, ненужные вот точки из-за этого в вашем объекте могут быть вот проблемы я когда изучал э, Marlous у меня а, была очень большая вот проблема именно с этим моментом. 105, 102, проще, ну единица либо ноль. У нас как бы да уже есть вот э, очень мягкое вот кресло-диван. Если хотите, вы можете здесь, как видите, шов есть внутренний. Мы можем его тоже повторить. Для этого нам нужно только, только и вот выбрать все это дело. Custom Angle. Здесь увеличим вот этот угол. Потом 360 нажимаем, но не делайте сотку, так как это будет очень сильный шов ну тридцатка по моему хватит если не хватит то можете там увеличить вот у нас уже есть как внутренний слой тоже остановлюсь все, а -а обратно вернусь здесь увеличим ну давайте пускай будет 70 вот а теперь а -а пришло время этот слой заморозит у нас вот э, получился вот такой вот софа э, если хотите вы можете еще один слой э, сюда добавить но я пока так оставлю так как мне э, этот результат устраивает но здесь э, увеличу вот particle distance уменьшу чтобы получилось более гладкие вот э, складки Я все это дело разморожу, анфриз, сделаю одну симуляцию, чтобы все, все складки получились у нас более гладкие. И вроде все. Вот, на этом месте мы сейчас остановим, сделаем э, этот заморозку объекта. Теперь мы должны вот с вами поставить подушки. Я их в точности не буду копировать, я покажу как это делается. Вот. Для этого мы должны создать следующий объект, э, Rectangle 45 на 45 вот а здесь layer clone over сделаем чтобы не заморачиваться естественно и так как мы делали layer clone over вот задняя часть у нас осталась вот здесь мы его также должны флипнуть нормали. вот, а, так как мы уже флипнули нормали, а, смотрите, в а подушках тоже мы должны сперва сделать более жесткую ткань, и вот, симулируем, вот, смотрите, так как у нас вот а, здесь шел втернут, наша этот, как его, наша подушка, не станет э, более не, не станет вдуваться то есть не станет э, форме не примет форму подушки вот а теперь так как мы э, сделали шов правильным то есть не turn а custom angle у нас вот получился уже э, подушка вдувается смотрите эту подушку мы с вами немного вперед заберем вот так углы поменяем вот и швы тоже как бы увеличим полностью 360, а вот 270 около поставим и здесь силу 30 сделаем, чтобы у нас получился вот некий вот такой вот объект смотрите у нас получается вот некая вот проблема из-за того что наш швы как бы едины вот я их заменю на обычные вроде все и вот у нас фалт не шел ушел и здесь тоже хорошо иметь вот скругление в углах давайте сделаем пятерку во всех на всех углах вот но ну, пятерка по моему получится много давайте с тройкой тройки начнем тройка вот здесь и вот в этом углу тоже тройку в этом и вот конечно же в нижнем углу тоже вот Хорошая такая подушка у нас получается. Если вы смогли заметить, то у нас здесь Pressure стоит 0, на нуле. Именно вот ткань Trim Full Grain Laser дает нам такую вот возможность Создание подушки без вдувания. Вот. Теперь как поступим? Мы должны вот эту подушку немного. Вот так примерно. Но тридцатка у нас получается много. Из-за того, что у нас нету вот pressure, а подушка у нас по, как бы изменяется вот, а, в форме. Именно уходит внутрь чтобы избежать данной, данной проблемы, применим ему другую ткань. Сделаем вот двойку. И вот, смотрите, здесь мы должны поставить побольше, примерно тройку, если сделаем вот передней части двойку. Из-за того, чтобы подушка смогла лечь и принять вот форму именно дивана. Вот здесь в нескольких местах мы поставим точки. Ну, давайте ее в центре поставлю. И этой пиной я во внутрь согну, чтобы неровности создать. Вот. У нас подушка не всегда идеально будет стоять. Вот из-за этого. Вот. Мы с вами создали Одну подушку теперь нужно его копировать. Копируем в противоположный угол. Изменю немного угол их как вот сюда, а в этом удалю пока вот так как у нас задняя сторона имеет побольше этого, как его, побольше давления, из-за этого оно тянется. В заднюю часть удалю этот пин. и у нас вот получилась вот такая вот подушка это тоже удалим вроде все и смотрите теперь uh, меджим particle distance до десятки Ну, вроде все мы с вами создали вот э, диван и вот несколько вот подушек можно еще их добавить но вы так как вы уже умеете пользоваться вот, э, инструментарием марблоса и как бы я вам показал создание э, одного экземпляра вы с помощью этого можете уже создать свою коллекцию подушек смотрите теперь что делаем выбираем все вот ткани в настройках мисс Саланоус здесь выбираем вклад и немного подождем сейчас у нас проходит расчет перед этим э, советовал вам сохраниться из-за того, что Marvelous может э, упасть, то есть сбросить. Чтобы этого не получилось, э, можете там сохранить, либо, либо немного подождать. Вот. Теперь экспортируем, объект selected, у нас софа 1, drop Ready. То есть R. Сохраним. Я его не буду ретопить из-за того, что оно уже как бы имеет только четырехугольную а, форму. Вроде все. Спасибо вам огромное за просмотр и хотел вам, а, то есть поблагодарить своих учителей, именно вот Александра Поспелова и Сергея Кравченко за их удивительный вот курс. Если кто-то из вас хочет вот обучаться 3D-моделированию, советую вам именно их курсы полностью. Я у них обучился и рад своему результату. Спасибо вам огромное, ребята, за просмотр и всем хорошего дня.